Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагас, и мы с вами продолжаем Инктобер. Сегодня у нас э, отчет за пятое число, и пятого, вот это четвёртого я убираю, четвёртого у нас была тема э, Узел, и мы с ней благополучно справились, сделав э, новый уровень с э, не совсем стандартной узловой такой топологией. Вот. И сегодня у нас э, отчет за пятое за число, и тема у нас Ворн. Вот, ну, как бы понятно, что э, если тема ворон, то можно взять просто каких-нибудь там ворон и э, напихать их куда угодно, но э, я э, додумал на сегодня кое-что другое. Вот сегодня сейчас э, увидим, что это такое. В каком-то смысле тоже будет нестандартная топология, ну, просто потому что это весело и э, забавно, но не совсем так, как в э, прошлые разы. Значит что, мы э, для начала в самый центр нашей карты делаем профиль, ну, силуэт, не профиль, э, силуэт э, птицы, ворона. Вот, ну, клюв немножко подлиннее должен быть, там какая-то э, голова, и дальше пошло крыло, куда у нас там, ну, скажем, вот так должно идти крыло. Вот, всякие там перья в разные стороны торчат. Вот. И... Ушли обратно сюда, и здесь делаем хвост. Какой там хвост у ворона должен быть? Я надеюсь, что такой вот одинарный, то есть как-то так. И и аналогично другую сторону, левую, точно так же делаем, как и правую. Вот такой вот получился у нас ворон. И, значит, идея заключается вот в чем. Мы э, делаем сначала просто, э, отмечаем поле какое-то, которое есть на э, этом вороне. То есть какие-то там клеточки, по которым как бы можно будет потом ходить. И надо отдавать себе отчет, что это как бы не более чем условность. Просто нам нужно знать, где можно ходить, где нельзя. И, ну это красиво, конечно, там сделать такую птицу там сзади. Но нужно знать, куда в общем-то ставить фишки, куда, ну, если у вас миниатюрки. И куда вообще, что там будет происходить. Вот, значит, идея дальше какая? Что вот здесь вот мы делаем, ну, э, скажем так, лестницу. То есть э, то, что э, нас может э, унести на другой, э, на другой немножко уровень, чуть повыше. И там на этом уровне мы делаем тоже какую-то такую площадочку. Ну и там, соответственно, еще одну можно такую же сделать э, псевдолестницу. И э, от нее еще одну площадочку. Вот. И дальше как бы основная идея э, вот этого вот э, уровня сегодняшнего в том, что э, мы на этой... Ну то есть идеи две. Во-первых, э, мы вот здесь где-то находимся на э, этом месте. Партия куда-то там летит на э, таком вот гигантском вороне. И когда ворон летит, он машет крыльями. Когда он машет крыльями, что меняется? Меняется направление этих лестниц. То есть оно идет э, вверх-вниз и... Ну, э, так вообще ничего не должно меняться для персонажей, если они просто там стоят или там сидят книжку читают, но если они заняты чем-то еще, ну, скажем, отбиваются от кого-то, то, возможно, это э, будет иметь какие-то четко игромеханические последствия, потому что вот э, только что они были сверху противника, а сейчас они снизу противника, ну и там какие-то э, плюсы-минусы будут. Вот, э, это идея номер один, а идея номер два в том, что вот сейчас я добавлю еще там каких-то, ну, ворон, не ворон, каких, я делаю какие-то другие э, силуэты, просто для того, чтобы было разнообразие и было немножко повеселее, вот, ну, а что это за э, птицы будут, это вам, орнитологам, лучше знать, вот. ну, как бы, тема, тема ворон, я ее трактую вот как э, гигантские птицы, и что хотите с этим дальше, то и делайте. Вот. и дальше вот таких вот птиц у нас будет несколько. На каждом, э, на каждой из этих птиц на спине э, и на крыльях будут такие вот площадки. Площадки на крыльях будут связаны с площадкой на спине э, с помощью таких вот гибких лестниц, которые каждые там d 6 раундов или я не знаю сколько, сами э, что захотите, то и сделайте. Но каждые сколько-то там раундов они будут э, делать взмах крыльями и менять направление этих, этих лестниц, псевдо-лестниц. Вот. Но кроме этого, сами эти птицы, они тоже будут находиться в движении. Сделать это на самом деле проще, чем вы думаете. То есть можно взять, распечатать себе эту карту в, одном или в, двух, там, в одной или в двух версиях и после этого сделать такие вот силуэты отдельно. И спокойно двигать по своей какой-то большой карте или просто по э, столу. Ну, как-то двигать, как вы э, там гонки вообще делаете, по какой вы системе играете, я ж не знаю. Ну, ну в, в каждой системе есть э, какая-то возможность сделать э, гонки. Ну и единственное, чего после этого вам немножко будет не хватать, это э, высоты. То есть это же у нас как бы двумерный стол, даже если мы по большому столу это все начинаем двигать, и даже если они летят э, не только э, быстро или медленно, но еще и влево-вправо. Но э, кроме этого нужно ещё, э, нужна еще высота. Вот. Ну, э, лично я, когда такое делал, там с птицами или не с птицами, с чем-то подобным, я просто кладу на эту птицу, куда-то там на, на уголок, кубик обычный с, с каким-то значением, которое повернуто кверху. И тогда, соответственно, сразу бросил один взгляд на стол, и сразу видно, что вот этот вот ворон, он летит на высоте там, условной 2, а вот эта цапля, у нее условная высота 5. Ну и тогда понятно, что если вы считаете снизу вверх, скажем, то э, с, со второго уровня на пятый как бы подпрыгнуть э, нужно достаточно высоко, и э, от этого просто идет какая-то сложность к э, тому, как вы обсчитываете прыжки. А если наоборот там с пятерки на двойку, то спокойно как бы прыгаете, ну и возможно, что если действительно слишком большой разрыв между ними там с шестерки на единицу, то тогда там еще будет кидаться какой-нибудь урон, э, который вы кидаете опять-таки по своим правилам, или по правилам своей системы э, от э, падения. Вот как бы прыжки там со стены, с, с башни и так далее. Вот. Все, из вот этой комбинации у нас что получается, что птицы летят себе, э, летят, у них двигаются крылья, э, направление этих лестниц меняется вверх-вниз, там по этому полю мы спокойно бегаем, э, своими миниатюрками и, возможно, с кем-то э, от кого-то отбиваемся, от кого-то убегаем или, наоборот, кого-то пытаемся настичь. И э, параллельно у нас есть несколько таких вот э, полей, каждая из которых меняется по-своему, и э, каждое из этих полей, оно двигается относительно других э, полей э, по каким-то правилам, по э, тем правилам, по которым вы отыгрываете обычные гонки, если у вас э, такое иногда бывает. Если хотите именно взять какого-то монстра, вот рухи есть замечательные, и обычный рух, и ахаски тут у меня, ну и, пожалуйста, вот ну это первое, что попалось под укусова. А так может быть все что угодно. Так или иначе, как бы делайте тех птиц, которые вам подходят и по сеттингу, и по настроению, гонки на спинах попугаев, наверное, пойдут не всем, или зайдут не всем, но я вас не останавливаю и не давайте никогда странным людям из интернета вам рассказывать о том, во что играть и во что не играть. Вот, но э, советы все-таки, конечно, э, можно брать и можно этим пользоваться. Э, ну, как бы все, на сегодня все. У нас э, получается вот такая вот э, комбинация из полей, которые движутся относительно друг друга. И э, каждое из этих полей, оно э, изменяется само по себе. И вот эта вот комбинация, она может э, давать очень забавные именно игромеханические э, какие-то ситуации и если просто это совместить с э, какой-нибудь э, боевкой, а какой это вы уже додумываете сами. Спасибо за внимание, с вами был Радагас, если понравилось, продолжим завтра.